Здравствуйте, меня зовут Ирина Малерова, и я хочу сказать большое спасибо Дарье Антону за курс риэлтор профессии и бизнес. Хочу отчитаться о своих результатах по прошествию курса. Да. Начала активно я работать с октября, сейчас у нас ноябрь месяц. У меня два договора по первичной недвижимости, по новостройкам. Одна, одни были апартаменты в ЖК «Спутник» вот этот самолет. И второй, второй ⁇ это Южная Битца там двухкомнатным квартирам. По первую комиссию я уже получила, вторая тоже на подходе, поэтому дела идут, плюс был первый договор по вторичке. Я ей вообще никогда не занималась, просто чтобы клиенты не уходили куда-то в некуда от меня, если они точно не хотят брать новостройки. Я им предлагаю подбирать вторичную недвижимость, использовать обычные инструменты Яндекс, Авито, и как там Яндекс Недвижимость, да, то есть просто выбираем варианты, отсылаю, то, что они хотят смотреть, мы смотрим, вот, и если на каком-то выборе они останавливаются, подготавливаемся к сделке, сделки в основном все через банк идут, поэтому проверяет там и банк, и страховая, ну, плюс и я, конечно, тоже должна проверять, пока так как у меня особого опыта нет, я обращаюсь к сторонним товарищам, которые мне помогают проверить квартиру, чтобы никакого не было потом каких-то сложностей. В общем, я очень довольна то, что попала на этот курс. У меня каждый день жизнь кипит.